Шалом. Что мы с вами делаем, беря в рот кусочек хлеба или мацы и делая глоток вина или сок то есть участвуя в хлебопреломлении. В чем смысл этого ритуала: или обряда, или действия, или заповеди может быть? С одной стороны, Ишо сам сказал достаточно ясно: это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так воспоминания обо мне, в память обо мне в переводе Кузнецовой. То есть Он сказал, делайте, соответственно, действительно, это заповедь, не просто некое действие, а то, что он нам заповедал делать. А, и а, хлеб и вино, что они делают, в чем их роль? Они, как тут сказано, напоминают нам о нем, о его теле, о его крови, то есть о том, что он принес себя в жертву за нас» принимай а, этот хлеб и этот сок или вино мы мысленно что значит что они напоминают нам и значит что мы мысленно оглядываемся назад на события двухтысячелетней давности происходившие в иерусалиме и а, соотносим себя с этими событиями то есть мы говорим сами себе фактически что он дал себя бить унизить а, и распять на кресте ради меня и ради моих близких ради тех кого я люблю а, то есть его кровь пролилась на землю тоже не просто так она пролилась за меня, за нас, не просто ради всего человечества. И таким образом, хлебопреломление — это воспоминание, напоминание, можно так сказать. Во-вторых, хлебопреломление — также провозглашение о возвращении Ишуа. Всякий раз, когда вы едите хлеб все и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе он придет. В этой фразе есть сразу две вещи. То есть и прошлое, смерть Господня, и будущее, потому что мы делаем это до тех пор, пока он не пришел. То есть мы тем самым напоминаем себе и провозглашаем этим действием, что он придет. А до тех, пока он не пришел и не позвал нас на свой брачный пир, мы в предвкушении этого великого дня а, едим просто хлеб, самый обычный, и пьем из чаши. Но это еще не все. Давайте прочитаем еще один текст из 1 Коринфянам, 10 главы, 16 стих. «Разве чаша благодарения, за которую мы благодарим Бога, не приобщает нас к крови Христа? И хлеб, который мы ломаем, разве не приобщает нас к телу Христа?» «Приобщает» — это слово, это перевод греческого существительного кайнания, которое в синодальном переводе переведено «приобщение», а в других переводах просто общением. В сегодняшнем языке общение — это когда мы с вами хорошо сидим, когда мы разговариваем, приятно проводим время. И это замечательно, но вообще смысл слова «кайнония» несколько другой. Канония — это соучастие, сопричастность и единение. Э, вероятно, именно поэтому в традиционных церквях э, хлебопреломление называют причастием. То есть хлеб и вино, которые мы берем с верой, причащают нас, то есть делают нас частью, делают нас сопричастными к ешу, к его телу и крови. Но что же это все-таки означает? Потому что для нас с вами, возможно, сам термин «причастие» и все эти слова о причищении не очень понятны. Однокоренное греческое слово стоит также в стихе 20, когда язычники, пишет Павел, приносят жертву, они приносят ее бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были причастны, вот это однокоренное слово, причастны к бесам. В синодальном написано, не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Что же за общение с бесами Павел здесь имеет в виду? Какие-то разговоры с ними, беседы, переговоры, торговлю? Нет, он имеет в виду, опять-таки, кайнонию, Духовное единение с бесами, которое происходит во время поклонения идолам. То есть в 19 стихе, если вы возьмете текст послания, то вы увидите, что он там объясняет, что ни сам по себе идол, ни мясо принесенное, как, ни животное, ни, ни мясо этого животного, то есть идоложертвенное, как он это называет, мясо, они сами по себе ничем не опасны. Uh, он пишет, идол ничто uh, в мире, то есть он ничего реального собой не представляет, это просто там статуэтка или, или что-то еще. Вот. Но uh, он пишет, что поклонение идолу, вот это уже вещь далеко не безопасная, потому что в результате поклонения человек, зачастую сам того не понимая, вступает в контакт и соединяется с той или иной духовной реальностью и вот с какой именно реальностью мы соединяемся, вот это очень важный вопрос. А, а между прочим, поклонение в понимании древних а, это не только песни под гитару, это также и жертвоприношение. Итак, Павел говорит, что подобно тому, давайте вдумаемся в то, что он говорит, он говорит, что подобно тому, как а, жертвоприношение, через жертвоприношение идолам, который фактически есть жертвоприношение бесам, человек соединяется духовно с бесами, Точно так же посредством чаши и хлеба верующий соединяется с Иешуа, с его телом и кровью. Какой из этой аналогии, которую проводит сам Павел в этом 16 стихе 10 главы 1 Коринфянам, какой же из этой его аналогии напрашивается вывод? Очень простой. Хлебопреломление — это жертвоприношение, которое совершается в акте нашего поклонения Иешуа. То есть мы приносим ему в жертву хлеб и вино, которые вместе едим и пьем. Эта идея может показаться странной. Мы не привыкли считать э, хлебоприламление жертвоприношением. Во всяком случае, наверное, большинство из нас. А, Во-первых, мы научены, что с жертвами покончено, что последней физической жертвой, которую Бог принял, был сам Ишуа, а теперь от нас ожидаются жертвы чисто духовные. Похоже, кстати, мы будем вдруг приносить ему в жертву хлеб и вино. Во-вторых, если это жертвы ему, то почему же мы сами-то съедаем эту жертву, этот хлеб съедаем и выпиваем это вино? Ну, начнем с первой идеи о том, что с жертвами покончено. Идея на самом деле неверная, на мой взгляд, потому что покончено не с жертвами вообще, а покончено с искупительными жертвами. Безусловно, жертвы Ишова было вполне достаточно для нашего искупления. Никаких других искупительных жертв не нужно. Более того, если кто-то э, попытался бы совершать какие-то искупительные жертвы сегодня, то это означало бы, что этот человек совершенно не понял смысла жертвы Иешуа и ее действенности, этой жертвы. Иешуа искупил нас Богу своей кровью, это сказано в Новом Завете черному папелому. Это сделано им один раз и навсегда, и добавить к этому искуплению, совершенному им на кресте, абсолютно нечего. Но это не означает, что Бог не ожидает от нас вообще никаких жертв. Конечно же, ожидает, причем не только духовных. Главная жертва, которую мы должны приносить Богу ежедневно, это наши собственные тела. Павел пишет в 12 главе послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим или милостью Божьей, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Кроме этого, Бог также от нас ожидает практической заботы о нуждающихся финансового участия в распространении Евангелия, Царства Божьего, ученичества, и других чисто финансовых и материальных жертв. Так что с этой точки зрения никаких проблем с принесением Богу в жертву хлеба и вина нет. А, следующий вопрос, почему мы сами съедаем то, что мы приносим в жертву Богу, это понятно, если вспомнить, каким образом, что делалось с мясом животного, принесенного на алтарь в древности. А мясо это делилось на три части. Одна часть сжигалась на алтаре, то есть на жертвеннике. И это был знак того, что сожжение этой жертвы было знаком того, что Бог принял это жертвоприношение. То есть огонь символизирует то, что Бог как бы съел то, что, ту часть животного, которая ему предложена. Вторая часть этого мяса шла священнику, который мог или съесть это мясо, или часть его, или продать часть этого мяса. в Мясные лавки того времени очень охотно покупали у священников, в Иудее у священников господних, а в языческих странах у жрецов идольских жрецов храмов идолов, они с удовольствием покупали это мясо и перепродавали его. Это, в общем-то, был бизнес. И Павел, кстати, об этом пишет, когда он пишет о том, что можно есть все подряд, что продается на торгу, не смущаться тем, что это мясо было принесено в жертву идолам. Это немножко другая тема. Так или иначе, была еще третья часть этой жертвенной туши мясной, которая шла, собственно, тому, кто принес это привел это животное в храм. И по представлениям древних, Человек, поклоняющийся, соединялся с Богом, которому он поклоняется, не просто через совершение жертвоприношения, то есть через то, что ты привел этого барашка и отдал его священнику, это твое поклонение, оно на этом не заканчивалось. Кроме того, оно продолжалось через вкушение жертвенного мяса. То есть через это происходило твое единение с Богом, которому ты поклоняешься. Каким образом? Очень просто. Если мы с тобой поели от одного куска хлеба, или от одной мясной туши, совершенно уже неважно от чего именно, то а, мы стали в некотором смысле одним. Почему? Потому что мы внутрь себя приняли одну и ту же пищу, которая стала частью наших тел, она растворилась в наших тел. Теперь этот хлеб, он и во мне, и в тебе, он теперь части меня и часть тебя. Соответственно, если Бог съел то же самое, символически Бог съел то же самое, что съел я, то мы через это стали одно с Богом, я и Бог. Именно это Павел имеет в виду, когда он пишет здесь же в 10 главе «Поскольку хлеб этот один, то все мы, хотя нас и много, становимся одним телом, потому что делим на всех один и тот же хлеб». Итак, насколько я понимаю, смысл хлебопреломления трояки. Это, во-первых, воспоминание о жертве Ишуа. Во-вторых, это провозглашение не только его смерти, а также его возвращения. То есть мы оглядываемся как назад, так и вперед. И в-третьих, это принесение ему в жертву хлеба и вина, посредством которых мы, принимая эти хлеб и вино в поклонении, соединяемся с его телом и кровью, приобщаемся духовно к его телу и крови. Продолжим разговор о хлебопреломлении через неделю. Спасибо. Шалом.